Ебал, поиграю брау старт Всем ребят, Макс Риск, это Brow Stars. Э, новая серия, новый хайден, новый кристалл, но все же новое. Вау, там он. Подарки удивляют. Но картинки позорят. Сундук для вас птички Лайк, подписка, чтобы я открыл с этого суммечка выпадает новый персонаж. Я прям чувствую, что выпадает. Поэтому... Как, как, кстати, вы персонажа? Просто почувствуйте, что вы хотите. Я хочу Лео, Лео. Ле. Нет, Ле, Ле, Леона. Как его зовут? Леон, Леона. Так, Леона. Значит, смотрите, чтобы Леон он в этом суммечке, должны поверьте в него. Во-первых, по поверьте Как получить нового персонажа, это просто чудеса. Это реально работает. Поверьте. Так, Леху, Леху, Ле Ле Ле хочу Леху. Можно сейчас представить. Леонечка. Он идет. Он идет. Он там убивается сирекенами. Так, чувствую его. Игра, брау. Леон хочу. Какой эпик. Он легендарный. Все, все, вспоминайте функции. Так, так, так, так, так. Лео, Лео, Лео. Лехнарный персонаж по названиям... Лимончик, пожалуйста, а лимончик. Блин, не повезло. Наверное, я сбился с пути. Но бывает, бывает. Поэтому нужно каждый раз, когда вы открываете снучки, и так говорить. Конечно, вы скажете, "Что, прикалывайся каждый день я и говорить такое? Да, так работает уже. ну ладно, в принципе опробуй. попробуй. Пробуйте, пробуйте. Лошели, нет. 110 уровня. Попробуйте, рабочий. Но мне не повезло, потому что обычный синячок. Конечно, мне не повезет. А вот если что-то другое, то повезет, конечно. Проверьте. работает. Способ очень рабочий. Погнали. Ну вот. Карта новогодняя, блин. Ёлки, ура, хоть что сделали, блин. Я ждал этого. О, ты на дом, он Чувак, блин, не тормози. Давай, иди на майк сеть десятого сейчас выровняем отступайте на майк отступай блин как как на майк сандань с... с гаджеты блин ладно пранкуем макс нет мало капаем мне на мать злится на меня мы на ладони прием меня все огонь за сушки ну что домах на майк ну блин ну макс блин о красавы заметь черт черт блин блин а это как мы на там будет уже ладно нормально обойду миша отправил здесь чтобы вам помогал и не тоже ладно так можно и так можно миша усай всех давай блин красава миша давай миша тащи блин миша я фанат миша миша я фанат отстаньте Тридцать. Ну блин, ну кто умер? Ладно, сами на это, скажем. Ну за чего? Ну, ладно. Того Макса риска, он... ноль. Ну, Куда-то пятерка. Мало, ну, а, ну пять. чего-то. Игра две из трех, ладно. Ну по кайфу, кстати, было. Вот, вот прям сейчас представьте Леона, он идет, он все это, подай, что, что такое, слушай, не везет в игре Брау старте, что прикалываетесь, блин. Я хочу нового персонажа. Треба адвоката, адвоката, адвоката. Треба его су подаю в Брау Старсе. Всю подаю, мне плевать на Брау. Вот и все. су подам ща. Взрывает меня, нету чего Я его спас тече. Он бы стул бы умер. Вот чисто стол, он бы умер, он так же умер. Нормально. мне Да все нормально. Подписка, лайк, все нормально. как они на смерть не иди. Вот ну Как? Как, блин? Афкаша, блин, я тоже люблю афкашей. Нет, за Леванчиком. За Леванчиком. Два на одного, вот, блин, тетьюн. И потом вылез, и потом отвечаю. Как это происходит? Почему тут? Нету... Ага, -а, -а. а так не делай, да? Опа. Шеля, агрессор Россия ресерует. На ну, Украине точно. Вот это та история, кстати. Показ нам историю, как ресеруют. А, -а, а, бомба пошла вон. Взрывать. что что это такое, а? да? Пошел отсюда, Россия вам русские кто напал кто напал кто кого убил а кто кого убил иди сюда включаем функцию на, на время вот русский ставь лайк если не русских они реально обидели нападают на кого угодно даже брав стоят русским флагом ну, я тут не играю, я тут ну русским, это книга, это драгоночки. Ну, удали эти русские, мне интересно. Более хотят меня забыть в России. В, в России. Наверное, будет классно. А мы в Европе. А -а -а. Хоть там повезет, что ли. Не едем в Россию, значит. Чтобы там не включали интернет. Хочу в США поехать. Там будет на меня повеселее. Наверное. Куда вы вообще жить, бедный? В С этой скучно уже, согласен. Где, вот в Китае, о, Китай, Индия, о, Индия, еще, а, понашали тут, а, шали вырубать будут не. шали, блин, так, как так, блин. А, а, блин, чуть не вырубил, и на майк живи, блин, мелкий, на майк, блин, трус, блин, трус они на майк, а, попался, попался, попался, мало КП, мало, мало, мало. Поду, типа, тебе впаду. Там Шелли, блин. Попалась Шелли. А, -а, -а, -а, -а, а! Нет, нет, не сможешь. На! Воля, воля, воля, воля. Огня. За воля огня. А, тут будет Шелли. Как ты умер? Отдайте мне такую штуку, что оригинальным победителем. Ой, а гаджет нужно было Ой, нет! Пошел вон! Там, наверное, Шелли, кто вы знал? А, oh, нет, Они oh, Shelly, блин, а не на майке А тут Шелли, блин! Нет, нет, нет! Пошли вон! Нет, за коровырю, блядь! Я прямо кого-то с центра Центр равновесия. О, спасибо за хп. Динамайка врубай. Ааа! Бердимайк вырубит! Чел! Динамайк вырубит! Чел! А, Спасите! Санту ворует! Санту ворует! Эй, Чай, Мишу запущу! О, оленя запущу, чтобы у меня катал. А, Санту ворует! Санту ворует! Я жить буду от Сэнди. Санта живет, друзья, с вами. Поэтому прям сейчас лайк не поставил. Санта с вами. Всем удачи, пока.